Всем привет! У нас новая раздача, рандом на 20 тысяч участников. Завершение через 3 дня, 26 числа. Шансы огромные. Ссылку на Телеграм оставлю в описании под видео. Сразу зайдете на этот пост. Переходим на сайт, платформа GLEM. Если у вас изменен аккаунт, например, Твиттер, в разделе ⁇ удалять старый, привязывайте новый ⁇ А по заданиям... Указываем адрес кошелька MetaMask, сеть Binance Smart Chain. Посещаем сайт. Я его просто промотал вниз. Подписка на Twitter. Подписываемся в Telegram. И получаем бонус. Дальше можете приглашать друзей. Копируйте ссылку, приглашайте напрямую. И можете разместить готовый пост. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.